Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тысячи человек, зафиксировано более 23,5 тысячи смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс stopcoronavirus.rf для информирования о ситуации в стране. Тех же, кто откажется выполнять правила карантина, будут штрафовать. По данным МВД, 500 россиян уже привлечены к ответственности. Правительство готовит соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях. Причем санкция коснутся и должностных, и юридических лиц. К ответу призовут и тех, кто распространяет в соцсетях фейковые сообщения о коронавирусе. Демпрокуратура выявила несколько новых записей. Ведомстве подчеркнули, такая информация создает угрозу общественному порядку и безопасности. Федеральная антимонопольная служба в связи с коронавирусом будет контролировать розничные цены на хлеб, крупы, мясо, яйца и масло. В этот же список войдут некоторые овощи и фрукты. Мониторить ситуацию ФАС планирует собственными силами. Кроме того, о необоснованном повышении стоимости этих товаров во время официальной объявленной пандемии можно будет сообщать по телефонам горячей линии ведомства. Так а какое сегодня число у нас? Семнадцатое ноль третье район, город Гулькевича, больница у нас в Гулькеевском районе коронавирус. Меряют температуру 730 по радио сказали, что больной, который пришел в инфекцион, Фунар Куркевичский, его анализ не подтвердился на коронавирус. Вот по радио. Да. Люди замерзли. что Это что, мы до обеда будем меряться? Ну, да вот. А потом пешком на кладбище. Пришла в 6 часов, записалась на картеозаму.